Приветствую всех из Финляндии. Сейчас я хочу показать вам в деталях проект данного парного дома и обсудим его. Итак, давайте посмотрим проект парного дома. То есть как оно выглядит. Это значит у нас, ну, понятно, первый этаж. Это второй этаж. Вот это. Очень странно, такое редко бывает. Ну, я-то, по крайней мере, первый раз такое встречаю, что они не симметричные, грубо говоря. Ну, не зеркальные. Обычно просто идет ну, зеркально, да и все. А здесь нет. Здесь не зеркально, здесь каждый под себя. Но здесь ситуация такая, что <coughs> это два брата. Вот. Так что такая история. И вот эта часть она немного больше. А это чуть меньше. Ну, здесь старше, здесь младше. Все понятно. Вот. Ну, смотрите, по поводу вход, вход, лестница. Это хорошо под крышей. Это отлично. Есть техничка отдельная, вход в техническую комнату с улицы. Я всегда говорю, что это правильное решение не нужно предоставлять доступ если что-то произошло или нужно обслужить а вы не можете там ждете какого-то слесаря техника и так далее оставили дверь открытую все человек зашел посмотрел что сделал и ушел грубо говоря вот это главный вход заходим здесь коридорчик с этой стороны у нас идет шкаф можно сделать здесь вход в туалет сразу при входе который тут все мелко достаточно приближу побольше здесь вход в душ раз лейка, два лейка здесь ну, не знаю, помещение просто здесь стеклянный кусочек стеклянной двери и здесь сауна сауна здесь вовнутрь заходит вот. а здесь кухонная зона столовая зона Второй свет здесь большой. И э, лестница одномаршевая наверх поднимается отсюда с задней стороны. Не совсем, мне кажется, это удобная история. Было бы удобнее все-таки в эту сторону подниматься. Мне так кажется. Потому что вход не надо вот этот круг тут нарезать. Э, ну ладно, это полбеды. Э, вот здесь у нас спаленка идет еще одна. Соответственно, на второй этаж переходим в эту же часть. Ну, вот как раз, где я и нахожусь. Здесь у нас идет вот второй свет. По лестнице поднимаешься. Здесь небольшой тамбур, коридорчик. Здесь перильца с этой стороны. Здесь стена, здесь стена. Соответственно, спаленка здесь. Царская спаленка здесь. Царская спаленка здесь. Так, спальня Здесь. Не надо смотреть и на экранчик, и сюда, что показываю. Мелковато, грубо говоря. Значит, здесь есть э, санузел на втором этаже, унитаз, раковина и душ. Вот, это комната хозяйки. А здесь у нас гардероб с раздвижной дверью. но это вот по этой части. Значит, вторая часть. Поехали. То же самое. Техничка. Отдельный вход. Главный вход. Э, крыльцо, ступень под крышей находится. Заходим сюда. Здесь тоже самое шкаф, грубо говоря. Здесь идет кухня. И, ну, соответственно, здесь остров. Ну, здесь тоже остров есть. И стол обеденный, грубо говоря. Ну, а здесь, не знаю, диван будет где-то стоять и так далее. Грубо говоря, то же самое заход в эту сторону лестницы так отличие вот только смотрите на одном и на втором на этом проекте перегородочку нужно сделать здесь вот эта торцевая стеночка да, мы ее делаем есть как зуб мы называем чтобы закрыть торец мебели вот. а здесь Сделано только коротенькое. Все, тут нет зубца. Здесь сразу мебель начинается. Вот так, значит, на первом этаже дальше у нас здесь коридорчик заходим прямо. Здесь у нас санузел. Унитаз, раковина и душ с одной лейкой. И здесь проход идет в сауну. Сауна со стеклом. Да? То есть отличие здесь. Сауна у нарожной стены стоит. А здесь сауна во внутреннюю часть дома и без, без окна. Но ну, на самом деле здесь окно есть в душе и душ большой, плюс две лейки. Ну, в принципе, э, по решениям мне больше вот это решение нравится. Значит, второй этаж то же самое. Выходим мы, как тут идем-то, сюда заходим сюда вышли здесь такой некий тамбур здесь сюда уходит э, туалет раковина царская спальня царская спальня и гардероб значит здесь по коридорчику проходим также в комнату хозяйки попадаем и заходим сюда здесь тоже спальня одна есть и все, по большому счету. Э ну вот как-то так. Напишите, что вам тут нравится, а что здесь вам не нравится. Давайте пообсуждаем.